Этой стране можно бесконечно удивляться, и никогда не будет предела их дурости и безумию. На этот раз интересная новость. В России выпустили конституцию для детей в стихах. Ни одна страна до этого не додумалась. Ну вот в России, где конституция не исполняется, где ни один закон толком не функционирует, пытаются ее, типа, навязать в стихах даже детям с детства. Но вопрос остается, зачем? Ведь даже взрослые ее не соблюдают. Зачем ее учить детям в стихах? В работе над этой книгой, как сообщают источники, работали эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов, Российский фонд стратегии будущего», и Институт развития местных сообществ. Они адаптировали для детей текст в понятной для них форме. Она адресована детям от 8 до 14 лет и должна или может использоваться на факультативных занятиях в школе. Основным разработчиком этой конституции стал вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семекин. Например, там особое внимание уделено свободам, правам и обязанностям граждан. Но, скажем, ни слова не сказано об обязанностях президента России. Не сказано о формировании федерального собрания, то есть основных источников власти. То есть, так сказать, это не полная конституция, а такая выборная ее часть. Сам автор говорит следующее. Мы специально акцептировали внимание на базовых ценностях российского государства и общества, на базовых правах и свободах, которые описаны в первой части и второй части нашей замечательной Конституции. Ну а теперь посмотрим, как это выглядит. Например, детям сразу напоминают о воинской обязанности их готовят к тому, что они будут солдатами. «Когда в твоей защите будет нуждаться Родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака, ты на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может, за нее падешь». Представьте, да, в такой командной форме ты будешь защищать, и даже если ты падешь, то есть умрешь, будь к этому с детства готов, с восьми лет. Дальше, например, детям рассказывается о том, что они должны быть готовы к платежам. У них есть обязанности перед государством. Итак, в партнерских отношениях от вас обязанности ждут платить налоги регулярно, ведь гражданами нас зовут. Значит, граждане, по мнению этой Конституции, это только те, кто платят налоги. А вот то, что у них есть права, например, право голоса, и они имеют право выбирать себе свои управляющие органы, об этом не слово. А вот то, что платить, здесь, конечно, нужно быть к этому готовым прямо с детства. И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда. А кто закона вдруг не знает, ответит все равно сполна. Вот такие просто, знаете, такие качественные, такие... Талантливые стихи. Ну, рифмы не соответствуют, смысла тоже очень мало, но самая главная доступная форма. Это, наверное, Конституция скорее не для детей, а наверное Конституция для дебилов. Есть интересный раздел, например, посвященный даже Украине. Это странно, вот если ситуация в Украине изменится, изменится отношение в Украине, это неважно. Уже вот в детской Конституции прописано раз и навсегда. Теперь война на Украине, где русских тоже много есть. А им язык их запретили и разожгли войну и месть. Понятно, да? То есть война началась от того, что где-то запретили язык, хотя это неправда, это ложь. И навсегда закрепили в русской конституции для детей состояние войны для Украины. Это очень показательно. Иллюстрации для этой конституции были выполнены, с одной стороны, профессиональными художниками, а с другой стороны, были проведены по всей России конкурсы на детских рисунков на тему «Если бы я был президентом». И вот лучшие из этих работ вошли в эту детскую конституцию. То есть все понятно, Конституцию выпустили, на этой книжечке кто-то очень хорошо заработал, потому что, ну, вы представляете, да, какое количество школ, И если это идет в качестве учебника, тем более навязанного учебника, соответственно, это миллионы заработанных денег. Ни одна книга, сейчас современная, не может похвалиться миллионными продажами. Обычно даже самую очень крутую книгу продают, ну, 20-30 тысяч тиражей, это можно прыгать до потолка, а здесь, соответственно, миллионные тиражи, и вот эту лабуду будут пытаться, наверное, ею затыкать дырки какие-то в школе, если совсем уж не о чем будет говорить, ну давайте почитаем «Конституцию в стихах» а еще лучше, наверное, раздадут, и, может быть, на каких-то там собраниях и линейках дети будут выкрикивать артистично эту самую Конституцию. Стихи, конечно, отвратные, смысла в этом никакого нет, но мы понимаем, что подобные издания, это 100%, если начать ковырять эту историю, за издателями наверняка стоит какая-нибудь жена высокого министра, какого-то очень приближенного к путинскому кругу или жена, дочь, дети, племянник. Кому-то одним словом этот проект достался и кто-то на этом проекте хорошо заработал. Ну а мир и мы в очередной раз развели руками и еще раз поделились бесконечному источнику, откуда они черпают свои умопомрачительные, невероятные, трудно укладывающиеся в голове, но вполне себе приживающиеся в России идеи.